Здравствуйте, товарищи! Я, Хугаев Анатолий Владимирович, гражданин Союза Советских Социалистических Республик. В начале своего обращения хочу напомнить всем, что СССР ⁇ это бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатное жилье, бесплатные курортные лечения, бесплатные санатории, бесплатные пионерские лагеря. Бесплатные детские сады, бесплатные ясли, каждому по способностям, каждому по труду и так далее. Обращаюсь с возмущением ко всем гражданам СССР. Наша страна находится в критической ситуации. Нашу родину мошенническим образом подменили и разделили на торговые компании. И у нас перед глазами разворовывают, распродают и увозят за рубеж то, что принадлежит советскому народу. Советский народ является подлинным хозяевами на советской земле. И мы, советские граждане, обязаны встать на защиту нашей земли, нашего народа. Земля на которой мы сегодня существуем, передано нам нашими родителями и дедами с ее природными ресурсами и богатствами, которую отстояли от фашистов своей кровью. Десятки миллионов наших граждан не вернулись в свои родные очаги. Теперь по документам, которые нам выдает частная организация Российская Федерация. Становимся мигрантами на своей земле. Загнали в рабство, превратили в нищих, сделали из нас вечными должниками. Такие паспорта, аусвайсы, выдавались гражданам на оккупированных территориях немцами. Но граждане СССР не становились гражданами Германии. Также сегодня граждане СССР не могут стать гражданами коммерческой фирмы РФ, Российская Федерация. Посредством этих фальшивых документов, которые выдает РФ гражданам СССР, обложили всеми возможными поборами, кредитами, заставили работать на них пожизненно. Аппетиты растут день за днем. Оборы с гражданами СССР увеличиваются, и самое главное, все уходит за рубеж. Это означает, что СССР находится в оккупации. Я обращаюсь к гражданам СССР, работающих на нелегитимные структуры во всех советских республиках и в частности на ЛГБО РФ. Позорнее нет ничего. Чем предавать свою страну и свой народ. Измена родине – тягчайшее преступление перед народом. Предлагаю перейти на сторону своего народа и встать на защиту своей родины СССР. Сегодня оккупанты пользуются услугами наших граждан. Наши граждане работают у оккупантов и служат им за жалкие подачки. Но у нас судьба одна. Мы все на одном корабле. Наши дети и внуки будут в электронном рабстве. Уже во многих школах требуют от родителей разрешения в кавичках на обработку персональных данных детей. Во многих республиках идет полное чипирование граждан СССР. Наносят штрих-коды на лоб лазером и так далее. Это катастрофа, товарищи. Наши дети и внуки никогда не простят нам. Я еще раз обращаюсь ко всем гражданам СССР, так рядом с теми, которые вступили на защиту своей родины СССР. Со 2 февраля 2018 года Верховный Совет СССР возобновил свою деятельность. Председателем Президиума Верховного Совета СССР Реунова Валентина Ивановна. Так же приступил к своей деятельности Верховный Совет РСФСР. Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР Зоря Светлана Петровна. Приступили к деятельности Верховный Суд СССР, Народный Суд СССР, МВД СССР, Генеральный прокурор и прокуратура СССР, КГБ СССР. Создано Государственная народная чрезвычайная комиссия по возврату земли, природных ресурсов, государственной и личной собственности советского Советских народа в Социалистических Республиках и в, в автономных республиках создаются Верховные Советы, Районные Советы, Городские Советы, Сельские Советы и так далее. 9 июня 2018 года состоялся съезд граждан СССР по Северосетинской автономной Советской Социалистической Республике. Председателем президиума Верховного Совета Северстинской АССР был избран Анатолий Владимирович Хугаев и наделен дополнительными полномочиями сформировать Верховный Совет СССР и Совет министров СССР. Также были избраны депутаты Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР. Продолжается формирование органов управления СССР и органов управления РСФСР. Кадры решают все. Поэтому надо пополнить ряды тех, которые встали на защиту своего народа, своей страны, Союза Советских Социалистических Республик. Вперед, товарищи, домой в СССР!